Открываем коробку и введем ключ к схеме, пинцет, пакетики со стразами. Наш рисунок состоит из трех частей. Берем часть первую. Убираем бумагу, склеивая снова. Смотрим на схему. В ключе видим этот символ, номер 794 стразики выбираем пакетик 794 высыпаем в тарелочку и затем пинцетом выкладываем по схеме стразики стразики аккуратно выравниваем вот сейчас вот выложим один цвет теперь смотрим другой опять идем на тхе... ключ на ключ схеме, смотрим номер 310 выбираем пакетик 310 также наступаем в тарелочку и выкладываем стразики этого цвета также по схеме аккуратно выравнивая стразики чтобы не было на пробелов между ними так постепенно выкладываем все остальные цвета Выкладываем так все три части. Крайние виды, где будет стыковка частей, вставляем и заполнены. Затем выравниваем по линейке Стразики Стразики можно выравнивать и в процессе заполнения частей. Выравниваем, сдвигаем друг относительно друг друга, чтобы края были ровными. Берем нож и отрезаем незаполненные белые части бумаги и выкладываем все три части в стык относительно друг друга. Вот такой должен появиться рисунок. Теперь удаляем бумагу с изнанки, там тоже клеевая и склеиваем все три части в стык, аккуратно выравниваем остаются вот незаполненные ряды, которые мы оставили. Сейчас мы склеим все три части и аккуратненько заполним эти ряды. Ну, вот Три части склеены стык, теперь аккуратненько в схеме заполняем ряды стразиками. Ну вот готовая работа получилась картины в раме. Приятного творчества!